29 июня для всех тех, кто сдает в этом году ЕГЭ по русскому языку и литературе, Казанский федеральный университет провел онлайн-трансляцию консультации по данным предметам. Преподаватели из Института психологии и образования подробно рассказали и объяснили, как делать те или иные задания, на чем стоит заострить свое внимание выпускникам и ответили на интересующие вопросы. Вот Надеемся, эта консультация была полезна, потому что Лишний раз повторить и вспомнить, на какие задания, на какие аспекты экзамена следует обратить внимание, я думаю, это довольно-таки хорошо. Трансляция прошла онлайн в официальном инстаграм-аккаунте КФУ. Всего на консультации собралось более 500 человек. По словам организаторов, в этом году не было сильных изменений в экзамене, однако поступающие из года в год умудряются совершать похожие ошибки. И на наш взгляд, особенно в связи с теми изменениями, которые периодически происходят и в процедуре экзамена, и особенно в содержании заданий и в критериях оценивания, необходимы были некоторые пояснения, некоторые уточнения, которые вот с нами были даны. Я думаю, что для абитуриентов будущих они будут полезны. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универньюз.